приветствую мои родные подписчики с вами елена Дегурова содружества ярко и самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю для стрельцов данный прогноз на нашем канале общий а тем не менее вы можете заказать индивидуальный прогноз на неделю где мы рассмотрим на каждый день описание я вам дам а, в отношениях здоровьях и в финансах а также вы можете заказать прогноз на месяц на каждую сферу отдельно где также покажу Каждому дню я дам точные рекомендации. Примеры прогнозов и возможность заказать вы всегда найдете под этим видео а, на нашем канале в YouTube или пишите в соцсети а, в личных сообщениях, всегда рада буду вам помочь. А сейчас прогноз, общий прогноз на неделю. Стрельцы на этой неделе преуспеют в тех делах, которые требуют тишины, уединения и даже скромности. Чем меньше у вас будет личных амбиций, тем удовлетвореннее вы получите от жизни все бонусы. Усиливается внутреннее стремление к самосовершенствованию. В этом вам могут оказать неоценимую помощь духовные практики, а такие как медитация, практики, йога даже. И также вы сможете обрести внутреннюю гармонию благодаря пению мантру или медитации. А в выходные хорошо сходить в баню и уделить больше времени своему здоровью. Старайтесь сдерживать свои амбиции, особенно в отношениях с близкими людьми. И еще больше этого заслуживают члены вашей семьи. Проявляя инициативу, вы способны создать напряженность в отношениях, поскольку можете поступать, не учитывая мнения и желания окружающих. Расходуйте свою энергию, которая будет предостаточно на занятия спортом. Физические нагрузки пойдут вам на пользу. Что касается отношений, то влюбленным стрельцам стоит... Аккуратнее выбирать метод действий и момент для инициативы. Ситуация этой недели двойственная, велика вероятность что-то упустить, забыть, перепутать и попасть в неловкое положение. Дни 26 февраля, 1, 2 и 3 марта способны выявить серьезную несовместимость характеров, но диагноз может быть и менее фатальным. Возможно, в силу обстоятельств вы и ваш партнер окажетесь взаимно не в настроении и случайно повздорите или станете жертвами обстоятельств. Наиболее удачные дни – это 27 и 28 февраля. А теперь мы перейдем к карьере к финансов. У стрельцов на этой неделе могут существенно вырасти доходы. Часть доходов может поступить от дополнительных подработок, если у вас останется много свободного времени после основной работы, то имеет смысл поискать варианты для работы на полставке, удаленно или с неполной рабочей недели. Удача в этом сопутствует вам по полной, воспользуйтесь. Бизнесменам рекомендуется вкладывать деньги в недвижимость на этой неделе, а также в техническую модернизацию офисов или мастерских. А от старта новых проектов пока лучше воздержаться. Ну что, мои родные, я желаю вам еще больше счастья, еще больше любви и изобилия, несмотря ни на какие прогнозы. Пусть состояние счастья и удовольствия сопутствует вам всегда, везде и во всем делитесь тем что у вас происходит как вам помогают наши прогнозы пишите в комментариях рассказывайте что и как нам всегда это интересно ставьте лайки если для вас полезны прогнозы на нашем канале и конечно же максимально жмите на все соцсети делитесь с друзьями знакомыми просто с людьми полезная информация которая каждому человеку увидевшему его поможет где-то обойти подводные камни где-то возможностями, о которых он мог и не знать. И, конечно же, все вместе подписывайтесь на наш канал, включайте колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе нового видео, и в марте вас уже ждет много сюрпризов, следите за новостями. А я с вами на данный момент прощаюсь, с вами была Елена Дегурова, Содружество яркожителей, и обещайте стать еще более счастливыми. Пока-пока!